Гешка, ты как всегда у нас пакуешься в чемодан? Тебе не кажется, что ты подрос уже для ручной клади немножко? А? Кошак! Толстокот, тебя уже не поместишь в чемодан! Ну, вот, а как мы поедем, м? Как мы поедем, если ты тут такой валяешься в чемодане? А? Зря злишься, это не чемодан виноват. Ты больно большой стал для него. Раньше помещался, а сейчас нет. Иди. Харюси мой. Ну. Ух ты, там бутылочки лежат с витаминками. Толстаку. Не трогать тебя? Это твой чемодан? Что, серьезно? Кот, там не тебе положили вещи. Это не твое. Ты посмотри, какая капуша. Катя. Катя, это не твой чемодан. Выходи. Выходи. Да выходи же ты. Опять никого не вижу, никого не слышу. Модус включился. Выходи. Выходи, это не твое. Брысь. Брысь. Кац. Эй. Ты даже нет, не смотришь на меня, да? Эй, Кузь. Выходи. «Выходи из чемодана сокровища!»